Всем здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас на разборе седьмой вариант из сборников Епишного 2022 года Егэшного от Ященко. Давайте посмотрим первое задание. Необходимо найти корень уравнения. Что у нас есть? Ну, по определению логарифма 9 во второй степени будет равно вот этому числу, то что логарифмируется. То есть мы можем написать сразу, что 3 в степени 2х плюс 9 то же самое, что 9 в квадрате. При этом девятку нам надо представить через стройку, То есть 9 это само по себе 3 в квадрате, но девятка еще была в квадрате. По свойству степеней у нас показатель степени перемножится и получим 3 в четвертой. Все, основание степени одинаковое, соответственно, мы можем приравнивать показатель степени. То есть 2х плюс 9 равно 4. В таком случае 2х равно минусу 5. И х равен минус 2,5. Так, минус 2,5 записали. И посмотрим следующее. Перед началом первого тура чемпионата так выбирают пары. Всего в чемпионате 26 шахматистов, 3 из России. Найдите вероятность того, что у нас Россия с Россией будет играть. Но вот смотрите, есть этот Василий Лукин. Он у нас один. То есть спортсменов из России остается 2 человека. При этом из 26 мы Лукина убираем, и остается 25 спортсменов вообще всего. Следовательно, вероятность того, что мы попадем на спортсмена из России, будет 2 к 25, то есть 2 из России к общему количеству оставшихся. Это у нас 0,08. Далее, острый угол прямоугольники, а прямоугольным треугольники, простите, 50. Найдите угол между высотой CH и медианой. СМ. Ну, что у нас есть? У нас вот здесь есть 50 градусов. Следовательно, если рассмотреть треугольник CHB, он у нас прямоугольный, то угол HCB находится махом. Это будет 90 минус 50. Соответственно, 40. При этом медиана у нас в прямоугольном треугольнике, проведенная к гипотенузе, делит треугольник на два равнобедренных. То есть угол МСБ будет равен углу B и те же самые 50. Ну, соответственно, для того, чтобы найти угол mch, нам достаточно из 50 вычесть 40. И получается наш ответ, то есть 10. Записали 10. Далее. Найдите значение выражения. Ну, что у нас есть? У нас числители умножаются. Степени с одинаковым основанием, соответственно, основание остается, а показатели степени складываются. Далее это хозяйство у нас делится. Раз делится, то основание остается, а показатель степени вычитается. То есть остается в таком случае А в степени 3. Ну вместо А подставляем шестерку, а 6 в третьей это 216. Записали 216, смотрим пятое. Треугольная призма, объем 120, отсечена пирамидка, и надо найти объем оставшейся части. В чем смысл? Вот у нас объем призмы вычисляется как площадь основания умноженная на высоту. Объем пирамиды вычисляется как треть площади основания на высоту. Так основания у них верхние абсолютно одинаковые, и высота у них одинаковая. Следовательно, можно сразу сказать, что площадь оставшейся части это будет объем призмы минус объем пирамиды или SH минус 1 третья SH, то есть 2 третьих SH. А это в свою очередь получается 2 третьих объема призмы. Ну, в таком случае подставляем 2 третьих умноженное на 120. Это будет 80. Записали 80. Дальше. Прямая является касательной. Найдите абсциссу точки касания. Ну, Что в таком случае необходимо сделать? Необходимо первое. Приравнять производные, то есть производная 5х плюс 11 это пятерка. Производная от этого х кубе плюс 4х квадрате плюс 9х плюс 11 это 3х в квадрате плюс 8х плюс 9. Но если мы с вами просто приравняем производные, мы можем попасть на то, что у нас будет два значения. То есть две касательных с одинаковым коэффициентом. В таком случае мы еще приравниваем сами функции. То есть вот. И фактически нам необходимо решить. Системку 9х плюс 11. Вот такая вот система. Ну, что можно сделать? Можно через производные найти x, то есть рассмотреть первую часть, что у нас там будет. 3х в квадрате плюс 8х и, соответственно, плюс 4 равно 0. Дискриминант в таком случае будет 64 минус 48, это 16. Ну и, соответственно, x1. Что там у нас? Минус 8. Плюс 4 делить на 6 это минус 2 третьих а х второе это минус, 8 на, о, минус 4 делить на 6 это минус 2. Уже можно, конечно, включить логику и понять, что минус 2 третьих в ответ-то мы не сможем записать. Это будет минус 2, но это будет неправильно. Поэтому что мы сделали? Мы, конечно, можем решить вот здесь кубическое уравнение, но зачем, если у нас уже есть два корня? Мы их просто по очереди подставляем и смотрим, где второе уравнение у нас выполняется. Вот если двойку подставить, вы получите минус 10. Минус двойка, конечно же, плюс 11 а равно там минус 8, плюс сколько там? 4 на 4 16, минус 18 и все это хозяйство. Плюс 11. То есть будет 1 равно минус 24. Так, сейчас. Да, да, да. Минус 8, минус 18, минус 26, плюс 16, минус 10 и плюс 11, 1. То есть мы получили, что при минус 2 второе уравнение выполняется. Поэтому оно в ответ у нас и пойдет. Хорошо. Дальше расстояние от наблюдателя, находящегося на высоте h, вычисляется по формуле. Так, стоит у нас на пляже, видит горизонт на расстоянии 24 километров. При этом есть лесенка, высота ступеньки 20 сантиметров. Надо, чтобы видел на, высоте, о, на расстоянии 32 километра. Ну, не менее, конечно же. Ну вот смотрите, есть формула l равно rh на 500 и все это хозяйство под корнем. Нам, по факту, необходимо h отсюда для начала выразить. То есть будет l квадрат, дальше умноженное на 500, деленное на r, это наша h. Соответственно, разность в расстоянии, нам же надо узнать, насколько подняться необходимо. То есть фактически у нас есть 32 километра и есть 24. Ну да, фактически у нас вот есть h2 минус h1. Это то, насколько нам нужно подняться с вами. Как раз разница в высоте. И она вычисляется как? То есть 32 в квадрате на 500 делить на R. R это 6400. Минус уже здесь 24 в квадрат на 500 и на 6400. Можно конечно вынести. То есть немножко посократить. Получается 20 32 в квадрате минус 24 это 32 минус 24 на 32 плюс 24, то есть 8 на 56 на 5 и делить на 64. Здесь сократится, останется 7,8. Здесь сократится, останется отнерки. То есть на 35 метров нам надо с вами подняться. На ну, ступеньку у нас 20 сантиметров. Соответственно, количество ступенек будет 35 делить на 0,2. Это 20 сантиметров в метр. И получаем 175 штучек. То есть 175 ступенек нам необходимо с вами будет. Дальше. Первый насос перекачивает 8 литров воды за 4 минуты. Сразу давайте буквой А его производительность обозначим. То есть 8 литров за 4 минуты у него получается производительность 2 литра в минуту. Второй 8 литров за 6 минут качает. Соответственно у него производительность 8 делить на 6 это 4 третьих литров в минуту. И нас спрашивают сколько минут они 60 литров будут качать. 60 Делим на их суммарную производительность. Получается там 60. Делить, соответственно, на 10 третьих. Это то же самое, что 60 умножить на 3 и делить на 10. Понятно, что здесь будет 18. То есть 18 минут они будут вдвоем работать. Записали 18. Далее. Изображен у нас график функции. Найдите значение x, при котором функция у нас равна минус 10. В чем смысл? У вас есть, ну, грубо говоря, эталонный график корень из х. Он у нас проходит через точку 1,1, потом было бы 4,2. И вот такая веточка парабола. Что мы видим? Во-первых, у нас вот это начало смещено на 2 единицы вверх. За это отвечает свободный коэффициент p. То есть можно сказать, что p у нас равно плюс 2. Второй момент она у нас перевернута. То есть коэффициент k как раз вот он, он уже отрицательный. И третий момент. У нас, если просто перевернули его, у нас он бы шел бы вот так. То есть симметрично. А у нас вот эта точка она увеличена во сколько раз? То есть 1, 2, 3, в три раза. То есть коэффициент k у вас равен, во-первых, с минусом, во-вторых, минус 3. То есть наша функция f от x. Выглядит как минус 3 корня из х плюс 2. И вот она должна быть равна минусу 10. Ну, остается дорешать простое уравнение. То есть здесь минус 12, значит корень из х равно 4. И в таком случае равен 16. Соответственно, 16 мы с вами в ответ запишем. И давайте посмотрим далее. Игральный кубик бросает дважды. Известно, что в сумме выпало 6 очков. Найдите вероятность того, что в первый раз выпало 2 очка. Во-первых, надо посмотреть, что это за исходы. Это 1 плюс 5. То есть, первый раз у вас выпало 1. Во второй раз выпало 5. Дальше 2 плюс 4. Соответственно, 3 плюс 3. 4 плюс 2 и 5 плюс 1. То есть, вот всего исхода. Сколько у нас их у нас? Получается 5 штучек. При этом исход, где выпадает в первый раз 2 очка, вот он, он у нас 1. Следовательно, вероятность можно найти, как 1 делить на 5, что составляет 0,2. Записали. Хорошо. Найдите точку максимума функции. Что у нас есть? У нас есть производная натурального логарифма. Выглядит это хозяйство вот так. Единица делить на f умножить на производную f. То есть в нашем случае производная функция будет 1 делить на x плюс 25 в 11 степени. умноженное на производную x плюс 25 в 11 степени. То есть 11 на x плюс 25 уже в десятой. Производная минус 11х, это минус 11, равно хозяйству 0. Понятно, что можно немножко сократить, 11 вынести. 1 делить на х плюс 25, минус 1 и равно 0. 11 никак на 0 у нас не повлияет, поэтому сразу можно записать, что х плюс 25 должен быть равен 1. А отсюда х равен минус 24. И вот у нас, конечно же, ответ. Но на всякий случай проверим. То есть рисуем прямой, отмечаем минус 24. Если вы возьмете какое-то число больше 24 с минусом, ну, например, там 0, вы получите 1,25 и минус 1, то есть отрицательное число, а здесь получится положительное. Причем какой момент нам надо брать больше минус 25 числа. Значит, это точка максимум, потому что у нас возрастала функция, так как производная с плюсом потом стала убывать. Как раз ее и ее просят найти. Дальше. Решите уравнение. Ну, что здесь? Нужно понимать, какие моменты можно сделать. Во-первых, я бы, например, разложил что-нибудь. А именно ну, самый простой вариант. Синус 3х. Конечно же, есть формула на разложение кубического у нас х, о, синуса. Но, к сожалению, эту формулу черт-то вспомнит. Поэтому мы давайте ее сами себе как-нибудь придумаем. Вот, синус 3х можно разложить как синус х. На синус квадрат х. При этом синус квадрат х можно убрать, воспользувавшись формулой понижения степени. То есть это будет синус х умножить на 1 минус косинус 2х, например, делить на 2. Тогда что мы с вами получаем? Мы получаем 5 синус х минус 4 синус х на 1 минус косинус 2х делить на 2. Дальше. Ну, конечно, синус 2х никто не отменял, как формула двойного угла. То есть, это 2 синус х на косинус х. Не забываем еще про эту двоечку. То есть, получается в итоге 4 таких. То есть, минус 4 синус х косинус х. Вот у нас уже появилось с вами, что синус х есть везде. Естественно, мы его вынесем. Так, здесь немножко сократится. Останется 2. То есть, будет 5 минус 2 плюс 2 косинус 2х. Ну и минус 4 косинус х. При этом косинус двойного угла как бы можно разложить, используя косинус. Так, это я промахнулся, так не пишите. Каким макаром? Ну как 2 косинус квадрат х э, минус 1. То есть мы получаем в таком случае синус х. Дальше 5. Соответственно, минус... Давайте даже не так. Давайте сразу будем раскрывать. Что-то я уже... Расслабился слишком. 4 косинус квадрат х. 5 минус 2 это плюс 3. Ну и соответственно минус 2 минус 2 плюс 3 минус 4 косинус х. Вот это мы с вами раскрыли наш косинус двойного угла. Произведение равно нулю, когда хотя бы один из множителей равен нулю. То есть либо синус х равен нулю, либо вот это 4 косинус квадрат х. Минус 4 косинус х плюс 1 равен 0. Смотрите, там, кстати, формула появилась сразу. То есть получаем либо синус х равен 0, причем вот это у нас это 2 косинус х минус 1 в квадрате. Квадрат равен 0, когда то, что под квадратом равно 0. То есть можно сразу сказать, что косинус х равен 1 и в первом случае мы получаем, что x равно πn. Во втором случае получаем плюс-минус π на 3 плюс 2πk. Ну и не забываем написать, что n и k принадлежит z. Теперь смотрим. Нам надо отобрать корни на отрезке от минус 7π на 2 до минус 2π. Что мы с вами можем сделать? Ну естественно мы будем все это хозяйство производить на окружности. То есть пишем дежурную фразу, что... Вот Берем корни с помощью единичной окружности, там, например. Рисуем систему координат. Давайте. Вот раз, два. Наша единичная окружность рисуем. Раз, два. Один, ноль, один. Х, у. Дальше отмечаем в общем виде корня. Ну, p. Что такое π? Это вот этот корешочек, то есть это такие стандартные значения. И вот эта точечка. Плюс минус π на 3. Так, у нас вот здесь 1, вторая. Соответственно, вот здесь π на 3 плюс 2 π. Здесь минус π на 3 плюс 2 пк. Вот в общем виде мы их отметили. Дальше отмечаем себе отрезок от минус 7π на 2 до минус 2 π. Вот так, вот минус 7π на 2 будет вот здесь. Минус 2π будет вот здесь. То есть, наша дуга получается вот такая. вот. Ну и соответственно, вот раз пересечение, вот здесь первый корешок. Два пересечения, вот здесь второй корешок. И три пересечения, вот здесь третий корешок. С первым и третьим все очень легко. Если у нас минус 2π в третьем, то минус 2π будет. А первый это минус 2π минус π, потому что мы идем против по часовой стрелке. Соответственно, мы вычитаем. Вычитаем вот эту дугу. А это как раз у нас π. Поэтому будет минус 2π. Минус π это минус 3 π. Ну и теперь остается второй найти. То же самое. Так, давайте альту берем. Тот же самый принцип. Мы из минус 2 π идем сюда. То есть мы вот эту дугу. Вычитаем. Она у нас равна π на 3. То есть получается минус 2π минус π на 3. А это в свою очередь у нас минус 7π на 3. Хорошо. Давайте глянем дальше. Основание пирамиды S, прямоугольный треугольник с прямым углом С. Высота пирамиды проходит через вершину B. Докажите, что середина ребра S равна удалена от B и C. Для начала необходимо накидать рисуночек. Давайте вот раз. Вот у нас будет прямой угол. Прямой угол обычно рисуется как тупой угол. Ну, У меня как минимум так. У вас не знаю. А дальше ребро перпендикулярное давайте вот здесь поставим. Пусть будет точка S, B, C и A. Вот у нас вот такая вот получилась треугольная пирамида. Надеюсь... Рисунок понятен. Нам говорят, что середина ребра СА, ну пусть это будет точка К. И она должна быть равноудалена от вершин B и C, То есть вот это должно быть равно вот этому. На самом деле доказывается крайне достаточно легко. Что у нас есть? Ну, во-первых, АС перпендикулярно СБ. Это по условию, так как данный прямоугольный треугольник. Во-вторых, СБ перпендикулярно плоскости АБС. Это тоже дано по условию, следовательно можно сказать, что СБ это у нас проекция СС на плоскость АБС. Далее по теореме о трех перпендикулярах можно спокойно сказать, что СС будет перпендикулярно АС. То есть у вас вот здесь прямой угол. Ну а дальше если рассмотреть для начала треугольник АСБ, то что получается? В нем получается, что К это середина гипотенузы, а медиана, проведенная к гипотенузе, равна ее половине. То есть можно сказать, что БК равно СА на 2. Если рассмотреть прямоугольный треугольник ASC, то вы сможете абсолютно то же самое сказать, что CK будет равно SA на 2. Ну, в принципе, вот отсюда у нас BK равно CK. Достаточно легкое доказательство. Теперь найдите угол между плоскостью SBC и прямой, проходящей через середины ребер BC и SA. Если известно, что BS. Так, BS и AC у нас с вами равны. Ну, хорошо. Во-первых, необходимо поставить какую-нибудь точку. Ну, давайте поставим. Только цвет другой выберем. Вот здесь у нас будет точка какая-нибудь L. Хорошо. Проведем здесь перпендикуляр. Здесь. Здесь поставим какую-нибудь точку H и, соответственно, вот такой вот у нас треугольничек получается. Хорошо. Ну, в принципе, давайте расписывать. Ну, во-первых, мы сразу пишем, пусть H и L это у нас, соответственно, середины, так, середины SC и СБ, СЦ и СБ. Что тогда получается, если рассмотреть треугольник АСС, то есть если треугольник АСС рассмотреть, то естественно КАЖ как средняя линия, она будет параллельна АС, и при этом КАЖочка у нас с вами будет равна АС на 2. Это первое. Второй момент. Если посмотреть на треугольник SCB, вы удивитесь, а может не удивитесь, то получается, что так как СБ, ну, давайте даже не так напишем, а, это потом напишем точнее, у нас выходит, что HL это тоже, конечно же, средняя линия, то есть она параллельная СБ, и равна половине от СБ. Это нам понадобится потом, чтобы треугольник равнобедренный доказать. И, ну, естественно, можно сказать, что HL в таком случае равно KH. Хорошо. Почему? Ну, Потому что АС и СБ между собой были равны, а там у нас половинки получается. Далее. У нас с вами HL параллельно СБ. Это мы уже писали. При этом SB перпендикулярно плоскости ABC, это мы тоже писали. Поэтому можно сказать, что HL будет перпендикулярно в таком случае к чему? К плоскости, в принципе, ABC. Значит, она будет перпендикулярна любой прямой, лежащей в этой плоскости, в том числе и AC. Ну а так как у нас KH параллельно AC, то мы можем сказать, что HL будет перпендикулярно KH. Что мы с вами получили? Мы получили треугольник KHL. Он мало того, что равнобедренный, так он еще и прямоугольный. Дальше, ну это потом опять же. У нас с вами AC получается перпендикулярно. CB, да? Давайте это запишем. То есть AC а, перпендикулярно CB. В таком случае KH тоже перпендикулярно CB. То есть что мы с вами получили? Что KH перпендикулярно HL и перпендикулярно CB. То есть перпендикулярно двум пересекающимся прямым, лежащим в плоскости SBC. То есть KH перпендикулярно плоскости С. БС. Но ну, а в таком случае мы можем говорить о том, что угол КОКЛH как раз искомый, который мы с вами ищем. Я надеюсь, я правильно интерпретирую слово искомый. Ну, а дальше, конечно же, он равен 45 градусов. То есть, тут сложности никакой не возникнет. Почему? Потому что, напоминаю, треугольник получился прямоугольный и равнобедренный. Соответственно, 45. Вот, в принципе, все решение. Хорошо. Дальше необходимо решить неравенство. Что у нас есть? У нас есть логарифмы. Следовательно, мы должны написать какой-нибудь для себя m от x. Мне вот нравится, кстати, кто-нибудь может, особенно из репетиторов или учителей, кто смотрит. А можно ли вообще вот так писать? Насколько я знаю, писать можно. Потому что это не какая-то аббревиатура. Это мое личное представление, что я область определения неравенства Представляя какой-то m от x. Вообще то, что логарифмируется, должно быть больше нуля. Но вот у нас с вами там x4 и x квадрате. Оно однозначно не отрицательное. То есть больше нуля писать нет смысла. А вот написать, что не равно нулю, нужно. Потому что x2 и x4 могут быть равны нулю, если x равен нулю. Дальше. Дальше мы будем пользоваться свойствами. А свойство выглядит как. Первое. Когда вы выносите четную степень. Из-под логарифма у вас остается модуль того, что логарифмируется. Это первое. Второй момент. Вот смотрите, вы четверку будете выносить, не забудьте ее возвести в квадрат, потому что у вас сам логарифм в квадрате. Третий момент. Ну, естественно, когда вы выносите степень из-под основания логарифма, она выносится как, получается, частная. Хорошо. Что тогда получается? Вот мы с вами вынесли четверку. В квадрат ее завели. Получили 16 логарифм модули х в квадрате по основанию 2. 0,25 это 1 четвертая или 2 в минус второй. Поэтому когда мы с вами вынесем, у нас получится, во-первых, вот эта двойка вынесется. 2. Во-вторых, четверка, во-вторых, 1, вторая. Ну и логарифм, естественно, модуль х по основанию 2. Плюс здесь стал почему? Потому что там минус 2 выносится. Ну и минус 12 больше либо равно 0. В принципе, можно уже для себя делать замену кому так удобнее. Можно там немножко посокращать. Я вот на 4 сократил и получил бы в таком случае 4. Логарифм модуль x по основанию 2 в квадрате, соответственно, плюс логарифм модуль x по основанию 2 и минус 3, получается, больше либо равно 0. Как я сказал, вот на этом этапе вы можете сделать замену. То есть логарифм модуль x по основанию 2 на y, получить квадратное уравнение о, oh, неравенство, простите, разложить квадраты трехчлены, используя формулу x квадрат плюс bx плюс c, это a на x минус x1, x минус x2, и сделать обратную себе замену. То есть, когда у вас y там найдется, соответственно, логарифм. Я сразу это сделаю. Я думаю, если вы решаете эти задания, у вас сложности не возникнет. То есть, если бы вы делали замену и приравнивали к нулю, вы бы получили корни 3 четвертых и минус 2. То есть, минус 3 четвертых, Соответственно, логарифм модуль x по основанию 2 плюс 2. Дальше что? У нас есть клевая штука. Выглядит она так. Если логарифм а по основанию b минус логарифм c по основанию b представлены в виде множителей, и написано у нас одз или что-то в таком духе, справа 0. Мы можем вот так это раскидать. Соответственно, мы так и сделаем. Единственное, 3 четвертых и 2 надо представить через логарифмы. Причем, смотрите какой момент. Вот у нас здесь идет минус. Поэтому вот эту двойку сначала надо представить как минус. Минус 2. То есть, мы будем минус 2 представлять через логарифм по основанию 2. Естественно, 3 четвертых это логарифм 2 в степени 3 четвертых. Или корень четвертой степени из 8 по основанию 2. Минус 2 это у нас... 1 4 по основанию 2. То есть логарифм 1 4 по основанию 2. И мы в таком случае получаем 4. Логарифм модуль x по основанию 2. Минус логарифм корень четвертой степени из 8 по основанию 2. Здесь логарифм модуль x по основанию 2. Минус логарифм 1 4 по основанию 2. И все это хозяйство больше либо равно 0. Четверка, в принципе, на знак неравенства не влияет. Мы на нее можем спокойно обе части поделить и забыть. И распишем тогда, как модуль x минус корень четвертой степени из 8 на модуль x минус 1 четвертая больше либо равно 0. Есть второй клевый момент. Выглядит так. Модуль x минус модуль y мы можем расписать как x минус y, x плюс y. Опять же, при условии, что модуль x минус модуль y является множителем, справа находится 0. Все, в принципе. Опять же, корень из 8, 4 степень, да любой. Вы представляете всегда как модуль. Потому что любое число положительное можно представить как модуль числа. То есть 2 это модуль 2, 100 это модуль 100. И поэтому расписываем тогда, как x минус корень четвертой степени из 8, x плюс корень четвертой степени из 8 x минус, так, одна получается у нас, так, только подождите, у меня такое ощущение, что я немножечко где-то напортачил. А, да, напортачил, выпендривался и напортачил. А, вот здесь единица, соответственно, вот здесь у нас с вами, вот в этом месте, вот в этом и вот в этом. Чуть-чуть числа поменяется, но, конечно, для ответа поменяются они кардинально. Здесь 2, соответственно. Здесь 2, здесь 2. Ну и тогда минус 1 вторая, плюс 1 вторая. Больше либо равно нулю. Писать, что 2 минус 1, 2 минус 1, то есть это вот эта часть нашего разложения, да, в принципе, там не обязательно. Это в плане того, когда мы отсюда переходили сюда. Ну и все. Разбиение на множители есть линейные. Значит смело чертим прямой отмечаем наши точки. То есть у нас получается корень четвертой степени из 8. У нас получается 1 вторая. То же самое. Минус 1 вторая. И соответственно минус корень четвертой степени из 8. При этом коэффициенты при х у нас везде положительные. То есть справа будет плюс, а дальше тупое чередование. И нам необходимо раз... 2, 3. Но у нас еще есть m от x. То есть вот здесь просто нолик пустой ставим. И мы пишем, что x принадлежит от минус бесконечности до минус корень четвертой степени из 8. Соответственно, от минус 1, 2 до 0. От 0 до 1, 2. И от Корни четвертой степени из восьми да, плюс бесконечности. Я представляю, сколько будет вот за вот эту ошибку. Ну, я надеюсь, на монтаже просто подпишу, чтобы вы не волновались. И, соответственно, дальше будет нормальное решение. Давайте глянем, что есть дальше. Производство x тысяч единиц продукции обходится тогда на формула при цене в 1000 рублей P у нас годовая прибыль тоже дана формула. При каком наименьшем значении P через 12 лет суммарная прибыль может составить не менее 744 миллионов рублей при некотором значении X. Ну, Во-первых, сразу найдем годовую. То есть в таком случае она у нас должна быть больше либо равна чем 744 деленное на 12. Это у нас, в свою очередь, 620, ой, 620, 62 миллиона рублей. Что мы получаем? Мы получаем Px минус, то есть наша прибыль минус наши расходы, плюс 10 должно быть больше либо равно, чем 62. Ну, если раскрыть скобки и привести подобные, у нас выходит 2x в квадрате плюс x. P минус 5. Я сразу группировку сделал плюс 72. Должно быть меньше либо равно нулю. При этом P в данном случае, так, при каком наименьшем значении? Да, должно стремиться к минимальному значению. Но давайте подумаем, что у нас представляет собой левая часть. То есть вот, вот вот эта часть. Это фактически парабола ветви, которая направлена вверх. То есть, если начертить себе это вот семейство парабол, причем вот здесь у вас есть 72, как раз вот она точка пересечения, у вас параболы могут располагаться как-то вот так, вот так, ну и соответственно они будут двигаться вверх-вниз в зависимости как раз от коэффициента p. Что мы с вами получаем? Нам с вами необходимо момент поймать. Во-первых, давайте найдем вершину, кстати, x нулевой, что-то я предзабыл. Это будет минус 5 минус p. Давайте я пятерку нормально черчу. Делить на, соответственно, 4. В таком случае мы получаем, что 5, даже не 5p, а... Так, так, так, так, так что-то я немножко потерялся, у меня утро. Вот это наше x нулевое. Хорошо. Ну, Естественно, необходимо найти y нулевое. То есть, ну это y от x нулевое. Давайте лучше так напишем, чтобы не докопались. То есть, подставляем просто вот сюда. То есть, у нас будет 2 на p минус 5 в квадрате. Делить уже на, соответственно, 16 минус, так, p минус 5 в квадрате делить на 4. Не удивляйтесь, вот здесь хоть плюс был, я фактически вот здесь минус выношу, чтобы одинаковое получалось, одинаковое выражение p минус 5. Ну и плюс 72. И вот это хозяйство должно быть меньше либо равно 0. В таком случае у нас получается минус p минус 5 в квадрате, делить на 8, меньше либо равно, чем минус 70. 2. Следовательно, p минус 5 в квадрате больше либо равно, чем 72 умножить на 8. Это фактически 9 на 8 в квадрате. Ну, давайте так и напишем 9 на 8 в квадрате. Следовательно, p минус 5 должно быть больше либо равно, чем 3 на 8. И p больше либо равно 29. То есть минимальное значение 29. Почему я вот это все так клево сделал? Давайте посмотрим именно почему. Вот смотрите, это, естественно, парабола нас не устраивает. Почему? Потому что здесь P ну вот если здесь п взять, э, точнее не пэшком, это у нас X получается. Здесь отрицательные значения будут. То есть нам необходима вот эта парабола. Второй момент. Вот смотрите, если парабола была начерчена вот так. То что мы получаем? Мы получаем фактически вот этот промежуток, потому что у нас меньше либо равно нулю. И фактически вот значение. Нам с вами необходимо момент поймать, когда парабола будет выглядеть вот таким образом. То есть когда вот так раз, два. То есть когда она пройдет вершинкой и эта вершинка будет находиться соответственно на оси нашей ну В данном случае получается OX. Поэтому мы и находили здесь вершину. Если вершину мы с вами находили, мы ее подставили. ну И, соответственно, уже рассмотрели неравенство относительной вершины, чтобы при нем выполнялось. Второй момент. Почему я отсюда перешел сразу вот сюда? Потому что вроде как квадраты, там надо по разности квадратов. Но опять, потому что там было бы 5 минус P меньше либо равно, чем минус 9 на 8 в квадрате под корнем. Естественно, отрицательные значения быть не могут. Вот, собственно, поэтому я так смело все эти преобразования выполнял. То есть, 29 записали в ответ. И посмотрим давайте дальше. Что у нас дальше? Через точки А1, б 1 С1 середины сторон. Соответственно, ВСА, СА и треугольного треугольника. АВС, точнее не через, а просто середине. Докажите, что окружности, описана около треугольников. пересекаются в одной точке. Если честно, это ахтунг, потому что нарисовать от руки рисунок, ну, вообще петля на самом деле. Ну, давайте я постараюсь нарисовать, потому что вы будете в гораздо более плохих условиях, чем я на экзамене. Все-таки я сижу дома за компьютером, а вы будете сидеть и стрессовать, что у вас всего 3 часа 55 минут. Так, вот здесь давайте C1 поставим, здесь B1. Здесь у нас будет серединка А1. Так, вот у нас получились наши треугольники. И вот сейчас описанные окружности. Самое смешное. Ну, я их буду пунктирно рисовать. Кривая, конечно, получилась. Ну ладно. Дальше здесь окружность пошла как-то вот так. Вот она наша точка пересечений. Главное сейчас провести через эту же точку еще одну окружность. То есть пошла вот она наша окружность. Кривовато, но ладно. Хорошо, вот они соответственно пересеклись в какой-то точке. Давайте ее возьмем за М. Еще что нам понадобится? Центр этих окружностей. Пусть здесь будет О1, здесь будет О2. Здесь соответственно будет у нас... O3. Хорошо, докажите, что они пересекаются. Нам понадобятся некоторые четырехугольники. Давайте вот их достроим. То есть, вот нам понадобится вот такой четырехугольник. Нам понадобится вот такой четырехугольник. Что у нас с вами есть? Ну, Во-первых, если мы посмотрим на четырехугольник, например, B BC1MA1. Что получается? Он вписан у нас в окружность. Единственное, напишем, пусть M, это точка пересечения окружности, описанной около нашего треугольника BC1A1 и второй окружности, точнее не окружности, а окружностей. Около треугольника А1, В1, С. Так вот, если мы посмотрим на с 1 МА1, что он у нас вписан в окружность. Следовательно, угол С1, МА1 в нем можно выразить как? как 180 градусов минус угол А. Ну, потому что если четырехугольник вписан в окружность, то сумма противоположных углов у него 180 градусов. Если мы посмотрим на четырехугольник С, В1, МА1. Что можно сказать? Угол b 1 ma 1 будет 180 минус угол C. В таком случае угол c 1 мв 1 вычисляется как 360 минус 2 на 1 их нами угла. То есть фактически 360 минус 360 и плюс угол А плюс угол C. То есть это будет угол А плюс угол С. А угол А плюс угол С можно представить, если рассмотреть изначальный треугольник АВС как 180 минус угол Б. То есть мы получаем, что угол с 1 мб 1 плюс угол А в сумме 180. Это значит, что около нашего четырехугольника ас 1 мб 1 тоже описана окружность. При этом, смотрите, три точки C1, а B1 лежат на нашей третьей окружности. Значит, и четвертая тоже лежит на этой же окружности. Значит, M это точка пересечения всех трех окружностей. Вот в чем смысл. Пересечение трех... Так, ну, вот с русским языком у меня проблемы, по всей видимости. Я бы не сдал ЕГЭ Трех окружностей. Вот доказательства. Теперь пункт Б. Известно, что треугольник у нас A, B, A, C, 13, BC10, то есть бедре. Найдите радиус окружности, вписанный в треугольник, вершины которого центры окружности. Ну, давайте нарисуем этот треугольник. Так, давайте голубенький, например, возьмем вот наш треугольничек. Уже по рисунку видно, что он подобен. Но единственное, это подобие необходимо доказать. Как будем доказывать? Дополнительное построение. Вот, давайте вот сюда. Раз. И два. В принципе, доказывается достаточно не тяжело. Что у нас есть? Давайте посмотрим на О1, О2. Мы докажем, что она перпендикулярна С1М. Почему так получается? Ну, это как раз две окружности пересекаются и линия, проведенная через центр. Я не знаю, можно ли это использовать как свойство, что сразу перпендикулярно. Получается, отрезку, проведенную через точки пересечения. Но это доказать в принципе не тяжело. Давайте посмотрим на треугольник O2, C1O1. То есть O2C1O1. Он, естественно, будет равен треугольнику. О1, О2, М. Почему? Потому что С1, О1 равно О1, М, как радиусы первой окружности. С1, О2 uh, равно О2, М, как радиусы второй окружности. И, соответственно, О1, О2 у них общее. У них общее. Если они равны, то угол С1, О2... О1 будет равен углу О1, О2, М. И мы получаем с вами, что О2, О1 это бисектриса угла О2. Но при этом треугольник С1, О2, М он равнобедренный. Соответственно, мы получаем бисектриса, высота и медиана. Следовательно, у нас О2, О1 перпендикулярно С1, М. Хорошо. С другой стороны, если посмотреть на верхнюю окружность и на угол АС1М, а, мы получаем, что угол АС1М равен 90 градусов. Почему? Потому что он вписан на диаметр АМ. Следовательно, у нас выходит, что АВ параллельно О1, О2, как две прямые перпендикулярные третьей. Ну и все, в принципе, этого достаточно. Абсолютно аналогично можно доказать, что O1 O3 параллельно там, чему у нас AC а O2 O3 у нас параллельно BC. Но дальше из параллельности думаю сами справитесь подобие доказывается легко через например равенство соответственных углов, то есть треугольник ABC подобен треугольнику O1 O2 O3. Коэффициент подобия при этом у них один к двум. Почему? Ну вот смотрите. АО1 и О1М это у нас радиус окружности. Значит мы можем сказать, что О1М относится к АМ как получается 1 к 2. Абсолютно аналогично у нас относятся все остальные. То есть, ну например, там МО3 к mc. И, соответственно, если у нас есть подобие, например, треугольника о 1 o O2, O2M к ABM, то мы можем сказать, что и о 1 O2 к AB будет относиться 1 к двум. Ну и все остальные также будут 1 к 2. Следовательно, если мы возьмем R ABC, то есть радиус вписанной окружности в треугольник ABC, то он будет в два раза больше радиуса вписанной окружности в треугольник О1, О2, О3. Осталось найти. Во-первых, найдем полупериметр треугольника ABC. У нас там дано, по-моему, 13 13 и 10. Да, то есть это будет 13 плюс 13 плюс 10 делить на 2. Что там? 26, да, 10, 36 на 2, 18. Значит, площадь треугольника ABC по формуле Герона это будет полупериметр. На полупериметр минус одна сторона, вторая сторона... И, соответственно, третья сторона. Что у нас тут выходит? 9 на 5 в квадрате на 16. Это 3 на 5 и на 4. То есть это 60. Следовательно, радиус вписанной окружности в АБЦ, это его площадь делить на его полупериметр. То есть 10 делить на 3. Ну а в таком случае радиус вписанный в О1, О2, О3. В два раза меньше, то есть 5 третьих. Вот, в принципе, решение для 16. -го. Давайте посмотрим 17. -е. Так, в 17 у нас дана система, и надо найти все значения А, при каждом из которых система имеет единственное решение. Ну вот, в принципе, сразу можно из второго уравнения выразить Y. То есть это будет 1 минус А и минус x. И подставить... В первое уравнение. Что у нас тогда получится? Получится x минус, давайте вот так запишем, 2а минус 2, чтобы потом можно было квадрат раскрыть. Плюс, соответственно, 1 минус а минус x плюс а и минус 2 в квадрате. Минус а минус 5 вторых равно нулю. Самое сложное, здесь надо будет раскрывать квадраты. То есть будет x в квадрате минус 2x на 2а минус 2 плюс 2а минус 2 в квадрате. Так, Здесь у нас что получается? Взаим уничтожается, здесь минус x минус 1. Но так как в квадрате, то можно представить как x плюс 1 в квадрате. Соответственно, это будет плюс х в квадрате плюс 2х плюс 1 минус а и минус 5 вторых. И равно нулю. Дальше придется раскрыть еще немножечко. Хотя, наверное, не будем. Немножко сгруппируем только. Естественно, х в квадрате плюс х в квадрате 2х в квадрате. Если сгруппировать вот это с этим и вынести 2х за скобки, то у нас получится даже минус 2х. 2а минус 2 и минус, соответственно, 1, это 2а минус 3. Ну, а здесь, в принципе, 4а квадрат минус 8а плюс 4, соответственно, минус а и минус 3 вторых. Надеюсь, я нигде не накосячил. Потому что я люблю очень косячить. Да, вроде нигде. Ну и на 2 поделим. x x² в квадрате минус x 2а минус 3. Плюс 2а в квадрате минус 9а делить на 2. Так, там получается 5 вторых. Соответственно, плюс 5 четвертых. И равно нулю. Дальше, нам единственное решение, ну фактически у нас квадратное уравнение, и единственное решение, естественно, дискриминант равен нулю. То есть, дискриминант, это будет у нас 2а-3 минус в квадрате, минус, соответственно, 4 на 2а квадрат, минус 9а делить на 2, плюс 5 четвертых, и равно нулю. Почему мы так сразу решили, что дискриминант равен нулю? Смотрите, у однозначно интерпретируется иксом, то есть, для каждого х всего один у. Поэтому если у нас вот это уравнение будет иметь единственное решение, то мы получим единственное решение у. Это будет единственное решение системы. Все в принципе, все очень просто. Ну а дальше остается раскрыть скобки, привести подобное. Если вы это сделаете и поделите потом все хозяйство на минус 4, останется а в квадрате, минус 1,5а, минус единица равно 0. Опять же, дискриминант тогда 2,25 плюс 4 это 6,25 или 2,5 в квадрате. Значит, а первое это 1,5 плюс 2,5 делить на 2, то есть 2. А второе у нас ну, минус 1,2 получается. Вот, в принципе, все наши значения. Давайте посмотрим дальше. А дальше для действительного числа x обозначим, получается, скобки вот эти квадратные x. Наибольшее целое число, не превосходящее x. Ну и фактически это целая часть x. То есть, а вот на из четвертых, это фактически 2,3 четвертых. Ну, 2 целую часть выделили. Причем для просто двух ну, тоже будет 2 равно, то есть, если x целое число. Хорошо, существует ли такое натуральное число n, что вот эта сумма будет равна n? Ну, давайте, вот смотрите. Важный момент. n делить на 2 по целой части всегда меньше либо равно, чем n делить на 2. То есть, если у вас n делить на 2 целое, то они будут равны. Если не целое, то оно всегда будет у нас меньше. Хорошо. В таком случае, вот эта сумма n делить на 2 плюс n делить на 4 плюс n делить на 7, она всегда будет меньше либо равна, чем сумма просто n делить на 2, плюс n делить на 4, плюс n делить на 7. Если вы к общему знаменателю здесь приведете, то вы получаете 25n делить на 28. А это явно всегда меньше, чем n. Поэтому у нас равенство к n невозможно. Теперь второе. Принцип рассуждения абсолютно такой же. То есть n делить на 2, n делить на 3, n делить на 4. Оно меньше либо равно, чем n делить на 2 плюс n делить на 3 плюс n делить на 4. Что в свою очередь дает нам 13n делить на 12. И вот оно должно быть равно n плюс 2. Давайте просто решим вот это Наше уравнение. То есть 13n равно 12n плюс 24. Соответственно n равно 24. То есть если n будет равно 24, у нас все это хозяйство выполнится. То есть подрастую подстановку сделайте. У вас будет 12 плюс 8 плюс 6 равно 24 плюс 2. То есть 26 равно 26. То есть да, выполнилось. Поэтому да, такой вариант у нас возможен. Теперь смотрим третий пункт в. Сколько существует различных натуральных n, для которых вот такое уравнение выполняется? Но ну вот смотрите момент. У нас n делить на 2. Если мы возьмем, что при делении делении n на 2, 3, какие у нас там 9 и 17, Получаем остатки, получаются остатки, остатки P, Q, соответственно, R и S, ну, при делении на 2p, определение на 3q, пределении на 9r, определении на 17s. При этом смотрите, если мы число делим на 2, какие могут получиться остатки? У нас может 0 быть, если число делится на 2, может 1. Если вот 3 поделить на 2, а в остатке 1. А уже 4 будет опять 0. То есть, у вас возможные остатки 0 и 1 только. Теперь на тройку. Ну, естественно, мы просто не забывайте, что остаток всегда меньше того числа, на которое делится. То есть, если у вас 3, то остатки могут быть 0, 1, 2. 0, 1, 2. R делим на 9. То есть, у вас будут остатки 0, 1, 2 и так далее до 8. То есть здесь сразу можно сказать 2 штуки, здесь 3 возможных штуки, здесь 9 возможных штуков. И соответственно здесь от 0 и аж до 16. То есть 17 возможных штуков. Это у нас количество остатков. При этом, как я и писал, вот это n делить на 2 можно всегда представить как n-p минус делить на 2. Проще показать пример. Вот давайте возьмем 3 вторых. Целая часть от 3 вторых, то есть это 1 целая 1 вторая, будет равна единице. Или 3 минус остаток деления 3 на 2 и делить на 2. Видите, равенство выполняется. Поэтому мы можем сказать, что n делить на 2, только единственное вот, вот эту каку не пишите, когда ега будет, я для вас просто показываю, почему так выходит у нас. Плюс n делить на 3. Плюс n делить на 9, плюс n делить на 17. Можно всегда представить как n минус p делить на 2, плюс n минус q делить на 2, плюс n минус r делить на 2. Ну и соответственно плюс n, ну не, только не на 2, конечно же. Что-то я разогнался, вот здесь немножко другие числа будут. У нас там что-то там, троечка, девяточка и 17. То есть Здесь 3, 9, здесь 17. Дальше сейчас будет очень много геморроя, а именно приведение всего вот этого хозяйства к общему знаменателю. Пропущу этот момент. Если приведете просто к общему знаменателю, вы получите 307N минус 153P минус 102Q минус 34 R минус 18S и делить на 306. Ну и, соответственно, мы получаем новое равенство, которое выглядит как вот это. 307N минус 153P минус 102Q минус 34R минус 18S. Ненавижу теорию чисел. И равно это, да, делить на 306, конечно же, равно получается вот этому числу. Мы сразу приведем к общему знаменателю там, то есть это будет 306 на n плюс 1, 1,945. Раскроем скобки и перенесем все в левую часть с n. Все, что без n, в правую часть. И тогда у нас остается, что n равно 153p. Плюс 102 Q, плюс 34 R, плюс 18 С плюс 306 на 1945. Ну а теперь что у нас происходит? Во-первых, как я и говорил, остаток P их две штуки. Остаток Q три штуки R, 9 штук С 7 штук. Но есть небольшая зависимость. У нас остаток q он однозначно интерпретируется, ну находится по-русски, интерпретируется через остаток r, тут включается делимость на 3 и 9. Вот смотрите, у нас если q равно нулю, то есть число делится нацело, на 3. Какие это числа? Смотрите, 3, 6, 9. При делении на 9, 3, 6, 9, какие остатки дают? Правильно, надеюсь правильно. Это 0, 3 и 6. То есть, если r 0, 3 и 6, q всегда будет равно 0. Если q равно 1, то есть возьмите 4. Вот 4 делить на 3 как раз у нас дает 1. Дальше 7 делить на 3 как раз дает 1 в остатке. Ну и 10 делить на 3 в остатке там дает 1. При этом r у вас будут для этих чисел 1, 4, 7. Ну и остается, если q равно 2, если r получается уже равны 2, 5, 8. А дальше включаем голову. То есть у нас количество чисел тогда... 2 умножить, почему 2? Смотрите, 2 однозначных остатка. Дальше 3, 3 однозначных остатка, умножить на 3, не на 9. Почему на 3? Потому что у нас для каждого вот этого 3 значения. Поэтому 3 умножаем на 3. Вот оно как появилось. Дальше умножается, соответственно, на 17 так, написал 17, сказал 17, написал 117. Ну, это любимое занятие. Почему? Потому что... Вот здесь было 17, никому не рассказывайте. Потому что их 17 однозначных индерепрертируемых остатков. И, соответственно, всего получается 306 различных значений. Все. Вот ответ. Единственное, тут вроде как надо доказать еще... Что именно однозначно остатки как раз получаются. Вот те, которые мы писали. Ну, написано это так. Я не совсем вот этот момент понял, конечно. Потому что вроде как достаточно уже вот этого решения. Но, ладно. То есть, мы что можем сделать? Вот нам надо деление на 9 рассмотреть. То есть, мы можем взять, что n равно 9 на 17p плюс 11q Плюс 3r, плюс 2s, соответственно, плюс 34, умноженное на, на 1945. Плюс 3 на p, плюс 2r и плюс r. Это фактически взяли вот это число вот, вот, вот, вот, вот, вот, и поделили спокойно на 9. Выделили целую часть. Целая часть получилась вот такая вот. Выделили остаток. Единственное, остаток разложили так, чтобы еще его поделили на 3. Для чего? То есть мы сразу можем сказать, что при делении на 3 это поделится на цело, это поделится на цело, это останется R. Остатка, остаток будет R. При делении на 9 поделится на цело, в остатке останется P и R. То есть P наша есть. Дальше. У нас остается рассмотреть, что при делении на 2 остается один остаток, при делении на 17 остается другой остаток. Поэтому через двойку представляется это будет 76P плюс 51Q, соответственно, плюс 17R, плюс 9S, соответственно, плюс 153 на 1945. И плюс P. Опять же, взяли вот это число, просто поделили на 2 и выделили оставшуюся целую часть и остаток. Ну, видите, остаток P получился. То есть наше предположение, там, пусть определение на 2 дает остаток P есть. Ну и также через 17. То есть, если 18 посмотрите, у вас будет 9p плюс 6Q плюс 2R. Соответственно, плюс S плюс 18 на 1, 9, 4, 5. И, о боже, у нас выделился остаток S. Все, значит, все нормально. При этом разные остатки у нас получаются определение на 2, 3, 9 и 17. Но, значит, все числа тоже будут в итоге получаться разные. Вот, собственно, доказательство, видимо, именно различности чисел. При этом не смотрите, что у вас получилось здесь PR. У нас есть однозначная интерпретация. И можем радоваться. Только... Смотрите, какой момент. Я, по всей видимости, немножко напортачил. Да, конечно же, я немножко напортачил. Вот здесь будет Q. То есть, и здесь представляется через Q. Ну, QR. Опять же, однозначная интерпретация. Все у нас хорошо. В принципе, все. Вот вариант разобран. Если вы досмотрели, вы молодцы. Я этому безумно рад, что вы готовитесь, учитесь. Значит, моя деятельность проходит не напрасно. Не забывайте про поддержку канала в виде лайка и подписок, если, конечно же, вам понравилось и вы хотите дальше видеть разборы. А от себя могу сказать, до новых встреч, дорогие друзья.